Всем привет сегодня о проблемке с которой резко столкнулся перестала заводиться моя audi на холодную газовая как вы видите в режиме прогрева завожусь на бензине машинка с трудом схватывает и бросает после этого я повторяю результат чуть лучше но не заводится все равно при этом практически без разницы, холодно было ночью или не очень. И так стало каждое утро по 10-20 раз. Потом все-таки заводится, но держит еле-еле. Но если заводиться не на бензине, а на газу принудительно, заводится нормально. Принудительно заводиться на газу – это убивать газовый редуктор. Но на улице не мороз. И пару раз для проверки, ничего страшного. В общем, из этого делаю вывод, что проблема не в электрике, не в свечах и катушках, а где-то в топливной системе. Ну, раз на газу заводится хорошо, а на бензине плохо. Первым делом, под подозрение, бензонасос. Вдруг, думаю, подносился и качает не 4 килограмма, а меньше. Ну и не создает нужное давление в рейке. Все попытки я на видео не снимал, не было смысла. Вот, видите, завелась. Но то ли свечи залиты, то ли еще что. Но пока она промучается, проходит еще какое-то время. Если так начинать ехать, она, естественно, глохнет. А вот она уже на 40 градусах. Уже переключилась на газ. Я выезжаю со двора, клацаю газ-бензин. Проблем никаких, едет нормально. Ладно, проверил насос. Открутил в багажнике в лючке подачу. Закрутил туда манометр. Кинул напрямую 12 вольт на насос, все окей, качает 4 килограмма. Вывод, дело не в насосе. Поехали! Следующая теоретическая причина – клапан обратки. Мог залипнуть и не держать положенные 3,5 килограмма. В итоге вся подача с насоса может улетать в обратку и тоже не будет давления в рейке. Снял вакуумный шланг, достал стопорную шпильку и пытаюсь достать клапан. Проворачиваю его и пытаюсь выпихнуть отверткой, а другой клапан взял у товарища на разборке с возможностью вернуть обратно. Думаю, если дело окажется в клапане, отделаю с легким испугом, поскольку клапан и стоит копейки, и меняется во дворе в два счета. Правой рукой снимаю на мобильник, а работаю только левой рукой, и получается неуклюже. Ну вот, клапан снят, и вот так выглядит его установочное место. Запихнул другой клапан, а чтобы его допихнуть до конца, аккуратненько переставляю отвертку по окружности клапана и подбиваю по отвертке плоскогубцами. Этого в кадре нет, поскольку пришлось откладывать мобильник. Вот, клапан до конца стал на свое место, теперь можно запихивать стопорную шпильку. Видео снимать-то снимаю, а что получится с машиной, сам еще не знаю. Пришло время проверить. Ах, хрен там. Ситуация не меняется. Дело было не в клапане. И меняю его на тот, что был установлен. Прям не ремонт, а квест какой-то. Халява закончилась. Пошли затраты денег. Заказал в Китае вакком адаптер, о работе с которым, с пояснением работы диагностической программы, рассказывал в прошлом видео. Втыкаем USB-штекер в ноутбук, а OBD-штекер в диагностический разъем. Завожу машину, которую я уже замучил и прогрел. Запустил программу, выбрал электронику двигателя, жду пока программа получит данные от машины. Получаю данные, нажимаю кнопку «Посмотреть кода ошибок». Оба-на! Обрыв датчиков подушек – это знаю давно, и еще неисправность датчика положения распредвала это датчик холла g163 это датчик левого распредвала причем написано не постоянно значит неисправность то есть то нет окей разгадываю мой квест дальше беру датчик холла на разборке опять чтобы можно было чуть что вернуть датчик не оригинальный, но исправный внутри там всего лишь магнитный сенсор датчик расположен сзади за клапанной крышкой и крепится на двух винтах вон он Поменять его из-за шлангов моего газового оборудования будет достаточно нелегко. Но я постараюсь. Шт. Убираем защиту пластиковую. Вон он датчик, вот верхний винт и вон там нижний винт. Берем звездочку, вот эту вот из моего универсального наборчика. Немножечко помучился, приоткрутил и дальше пальцем так быстрее. Вынимаем верхний винт. С этой катушки зажигания пришлось снять фишку питания. А мешать мне будет в основном вот эта крестовина отвода тосола на газовый редуктор. И вот вторая крестовина отвода тосола на газовый редуктор. Если этот жгут немножечко смещать, он виден. Второй винт, кое-как. Вот фишка катушки зажигания благодаря ее отключению получится этот жгут сдвинуть по сути вверх и вон тот винт ковырялся ковырялся но в итоге открутил снял датчик холла и там видна крыльчатка с лопастями специально разного размера которые через датчик холла дают понять мозгам о положении этого распредвала вот снятый датчик Оказался оригиналом. Есть все маркировки Audi, как вы видите, и внутри, и снаружи. А вот в сравнении с ним неоригинальный датчик, который я одолжил. Все то же самое, но без маркировок. Жена подарила жидкость, купила в аптеке, а отличная штука валяется в бородачке иногда пригождается для очистки и дезинфекции рук. Выдавливаешь чуть-чуть на руку, несколько секунд, и руки чистые и продезинфицированные, хоть в рот пихай. Но я не об этом, мне-то надо выяснить, что за косяк с машиной случился. Датчик холла установлен, руки помыты, ошибки обнулил. Машинка еще теплая. Поработала-поработала, сканирую. Смотрим ошибки. Ура! Ошибок по датчику нет. Но не тут-то было. Когда машина остыла, опять та же песня. Хватает и бросает. Да ё-моё, что ж такое? После дергания стартера на следующее утро, решил просканировать ошибки заново. Выбираю опять электрику двигателя. Жду, пока прога опросит автомобиль. Нажимаю коды ошибок, смотрю. Трэндец. Опять ошибка по этому же датчику холла. Оказывается, при частом дерганье стартером, когда машина не заводится, ошибка выскакивает сама собой. Датчик холла тут ни при чем. Ставлю обратно мой родной датчик, а не оригинал, возвращаю хозяину. Начинаю думать, а какой агрегат может глючить, но ошибку не выдавать. Ага, начал подозревать лямбда-зонды. Открываем графики, выбираем лямбда-зонды, смотрим, что они показывают желтый и фиолетовые графики желтый молчит наверное машина еще не прогрета о пошли изменения желтый рисует пилообразную форму сигнала красный это обороты двигателя желтый показывает практически идеальную пилу фиолетовый показывает непонятно что я начинаю газовать фиолетовый и желтый графики поплыли возвращается холостой ход, желтый график постепенно превращается в пилу, вот, с большими фронтами и срезами, потом поменьше, вроде, вроде устаканился. А фиолетовый снова начинает показывать непонятно что. Вот он косячок. Желтый это один лямдозонт, работает исправно. Фиолетовый это другой лямдозонт. Ясно видно, что косячит нереально, хотя ошибок по сканеру не выдает. Квест продолжается. Открываю схему на экзисте, ищу мои до зонды, вот левый выпуск, вот шестой пункт датчик, вот он, смотрю в списке, 35-я позиция, нажимаю и смотрю, 35 х позиций много, ищу свой мотор, 8 цилиндров а код AQG вот открывается оригинальный артикул листаем дальше кучка аналогов не то не то bosch Бош. Бошу я доверяю стоит разумных денег покупаю вот он такая у меня фишка я уже посмотрел поменяли датчик на всякий случай обнулил ошибки запускаю программу сканируем ошибки известные мне обрывы Подушки двигателя, левой и правой, это мелочи жизни, других ошибок нету. Их и раньше не было, а машина на холодную не заводилась. Поэтому этих данных мне недостаточно. Открываю графики лямбда зондов, как в прошлый раз, и смотрю заново на это безобразие. Начинает что-то вырисовываться. О, вот это красота! Вот это я понимаю. Желтый рисует пилу, как и рисовал. Фиолетовый тоже начал рисовать пилу. Наконец-то. Теперь я попытаюсь погазовать несколько раз. Красный график – это показания тахометра обороты двигателя. Вместе с подгазовкой и желтый, и фиолетовый графики поскакали. При выравнивании оборотов двигателя оба графика возвращаются к пилообразной форме. Теперь я уберу обороты. Вот сейчас холостой ход. И оба графика лямбда-зондов с небольшим запаздыванием опять превращаются в пилу. Видно, что обе лямбды работают исправно. За окном снег, зима. Включаем зажигание. Вот термостат с утра холодненький. Завелась С первого раза Аккумулятор Крутил хреновато, потому что Слегка уже не молодой вот. Первый день зимы Сразу Сразу снег, сугробы Чуть-чуть Машина начинает прогреваться, работает, как вы видите, на бензине. Ну, по крайней мере, заводится с первого раза. Эпопея с лямбдами была осенью. Потом я доснимал этот видеоролик в начале зимы. За эти пару месяцев каждое утро машина заводилась с первого раза. Проблема оказалась в одном неисправном лямбдазонде, который ошибку не выдавал, но по графику была видна его неправильная работа. Пришлось заменить на новый. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.